Людмила, скажи, пожалуйста, а если у человека в жизни присутствует внешнее управление, и он находится под внешним управлением, тогда отвечать-то ему получится, наверное, будет внешнее управление? Вопрос в том, куда этот вопрос адресуется. Адресовать нужно своей душе себе, спрашивать у себя. Потому что если мы возьмем даже религиозную литературу, старцев вот сейчас есть чудесные книги где либо от первого лица старцев либо от людей которые много лет общались со старцами это ну не так много мест у нас таких осталось там ну что там в оптиной пустыне да в основном где еще как-то эта традиция сохранять это из того что я знаю возможно и наверняка есть еще я здесь не настолько глубоко разбираюсь вот то старцы очень много говорят о том, что многие э, послушники, они искушаемы бесами, потому что бесы могут принимать любой образ, там, светом шарашить, не думайте, что светиться ангельские могут только ангелы. Это, эта характеристика имитируется. Про это пишут очень многие святые, здесь это, я не претендую на какое-то авторство, да, но мой опыт говорит ровно о том же, что свет, сияние от, от какого-то образа еще не гарантирует, а чистоту источника. Поэтому навык задавать вопросы: если там кто-то там во снах, или как-то там в видениях, или в ощущениях вам кто-то является, да то, в общем, можно спросить: покажи истинный литр. И если вы это требуете, покажи свое истинное лицо он появится может оказаться, что это не то, с чем предполагался, человек общался. И таких примеров в той же религиозной литературе описано большое количество. Поэтому спрашивайте себя. Спрашивайте свою душу. В вашей душе нет смысла вам врать. Если вы будете спрашивать свою голову, наш разум очень умеет все красиво объяснять, интерпретировать. Любое, понимаете? Вот это черное, это хорошо. Я вам сейчас расскажу, почему черное хорошо. Нет, надо, чтобы черное было плохо. Сейчас я вам расскажу, почему черное плохо. Ребята, это просто черное. Оно бывает хорошо, бывает плохо, бывает никак, бывает полезно, бывает не полезно. Вот это просто черное. Если мы начинаем изучать его свойства, вот это вся вот, э, э, лишний наброс какой-то у нас с этого уходит. А, потому что если мы говорим, что есть черные силы, тогда не ездите на черных машинах и, и, и не покупайте черные смартфоны или черные туфли. Да? Мы же так не делаем на самом деле. Потому что это просто черный цвет. Он, он соединяет в себя все цвета, радуги так же, как и белый. А, в отличие, но черный он притягивает, белый отталкивает. Вот, и, и так далее, и так далее. Если мы будем на физику, математику рассматривать, то э, вот какой-то лишний пафос, он уйдет. Поэтому, ребята, мы все это умеем делать. Себя спрашивайте, душу свою спрашивайте, дух свой спрашивайте, кто умеет там, да? Не ошибетесь. И а тема внешнего управления, она достаточно большая. Я не вижу смысла сейчас ее отдельно развивать, потому что о ней имеет смысл говорить тогда, когда у человека есть запрос. Готовность отделить себя от чего-то того, что было там как-то накидано, набросано, как-то там, ну, влияло mm -hmm. на жизнь. Ребят, ну, мы все друг на друга влияем, много чего на каждого человека влияет. Поэтому я просто опасаюсь, чтобы тема внешнего управления была, знаете, какой-то, ой, бойся, бойся. Не надо этого бояться, просто если есть желание, имеет смысл в этом разобраться. Это бывает очень полезно для человека по результатам. По эффективности вот если начинать разбираться где я где не я и в чем это выражается и как это произошло все да ну начиная с детского сада и воспитание там заложенных программ внешними людьми это же все уходит у нас к внешнему управлению но у всех есть вопрос в том что мы дальше с этим делаем вот и все благодарю